Павел Сапли Борис Пятерка Павел Сапли Борис Леонид Николай Татьяна Михаил Леонид Николай Татьяна Михаил Женя Дмитрий Девятка Семен Женя Дмитрий Девятка Семен Михаил Семен Женя Семерка Михаил Семен Женя Семерка Яры, Анна, Елена, Дмитрий, Григорий, Щука. Ольга, Михаил, Павел, четверка. Пятерка, восьмерка, щука, единица. Пятерка, восьмерка, щука, единица. Татьяна, Дмитрий, Василий, мягкий знак, Татьяна, Дмитрий. 308, 07 393 98 234 13 379 16 021 27 767 66 461 68 68 Григорий, Николай, Елена, Татьяна, Ольга, Татьяна, Ольга, Роман 73, 21, 86